Но, конечно же, вы сталкиваетесь с трудностями, с которыми сталкивается большинство. И вот в чате я вижу вопрос, почему голос очень быстро начинает уставать. Это одна из самых главных трудностей начинающих певцов, и у меня было такое же. Это происходит из того, что вы держите неправильную вокальную позицию и, возможно, еще не поете на опоре, не пользуетесь как следует своим дыханием. Но давайте перейдем к тем трудностям, с которыми действительно сталкивается большинство начинающих вокалистов. Новички попросту не знают, с чего начать обучение пению. Вот если бы я хотела научиться рисовать, я в этой области вообще не специалист, я ну, действительно не знаю, может быть для кого-то это очевидно, но я вот совершенно не знаю, что мне нужно сделать сначала, что потом и так далее. Конечно же отсутствует вера в себя, это всегда так. Когда вы только начинаете, беретесь, неважно, вокал это или вообще что-то новое, очень сложно действительно в себя поверить, особенно когда все вокруг говорят «Да что? Да зачем? Да куда ты там собрался? Да куда тебе? У тебя вообще там ни слуха, ни голоса нет, и, и вообще сиди, и смотри сериалы». Да? Могут быть сложности с попаданием в ноты. Здесь тоже два момента. Возможно, это из-за слуха, и нужно его корректировать, работать над этим. А возможно, вы просто не умеете пользоваться своим голосом, и поэтому не попадаете. Могут быть проблемы с дыханием. Большинство людей вообще дышат неправильно. Возможно, у вас тихий, слабый голос. Вы думаете, ой, у меня голоса нет, таланта нет, все, ничего не получится. Ну и, конечно, наше окружение зачастую подливают масло в огонь, вместо того, чтобы нас как-то поддержать, наоборот, говорят все плохо, куда ты лезешь, и вообще это не твое, иди танцуй. И 7 из 10 человек, по моим личным наблюдениям, начинающих петь, бросают это так, и не достигнув результата. Вот 7 из 10, то есть лишь 3 человека доходят до своей цели. Подумайте, с кем хотите быть вы. Вы хотите быть с теми, кто достигает своих целей, результатов, либо с теми, кто бросают. Всегда решение только за вами. Но почему же так происходит? Первое, это, конечно же, отсутствие времени и концентрации. Мы живем в век информационный, очень много всего происходит, на нас выливается поток информации, у нас есть семьи, у кого-то дети, у кого-то учеба, работа, масса бытовых дел и так далее. И вы в этом во всем тонете, вы, у вас и времени нет, и вы не можете сконцентрироваться. Возможно, вы запутались просто-напросто вот в тех методиках, в большом их количестве, непонятно какую выбрать, непонятно какие делать упражнения, и вы вообще все бросаете. Вы понимаете, что уроки с педагогом стоят достаточно дорого, и это уже вопрос финансов, естественно, встает. И вы осознаете, что ну, сейчас, допустим, вы не готовы, да, или... Вы в принципе не готовы. Вы хотите, это бесплатно, но тогда вы запутываетесь в методиках и вы опять бросаете. Если вы испытываете сложности с попаданием в ноты, то вы думаете, что вообще не сможете петь, что это неизлечимо, да, и вам это не дано. Вы думаете, что у вас нет таланта и зачем тратить на это время. И, конечно же, нет четкой программы занятий. У вас нет вот этой четкой программы. По шагам. 1, 2, три, 4, 5. Чтобы вы это делали и получали результат. Что является результатом? Что является результатом, вы меня спрашиваете. А для каждого он свой. Исходит из цели. Мы сейчас к этому подойдем. Но это, ребят, не ваша вина. Вот все те пункты, про которые я говорила, это не ваша вина. Потому что вы не знаете, как это делать, как я с рисованием. Вот то же самое.